Ну, трудно всегда что-либо прогнозировать, но тем не менее постараюсь. Ну, поскольку у нас на главном плакате для авиакомпаний, для аэропортов и для агентств, начнем с авиакомпаний. Я думаю, что уровень развития средств автоматизации позволяет на данном этапе авиакомпаниям рассматривать вопросы кадровые, то есть вопросы, например, взаимодействия между пилотами. Вот. С этой целью имеется уже техническое средство, я, к сожалению, на зубокию не помню, фазированная многодиапазонная курсовая антенная решетка. Очень скользкой проблемой, я думаю, она получит развитие в ближайшее же время, это является вопросы телеметрии. То есть для того, чтобы обеспечить связь между экипажами, должна двигаться вперед телеметрия. А если говорить о аэропортах, то, наверное, нам следует ожидать в ближайшее время Внедрение чат-ботов на живом языке и присвоение каждому пассажиру токена. Ну, вы знаете, что это такое, это то, что есть при общении с банком. То есть пассажир будет индивидуально вестись в аэропорту. Если, например, не дай бог, он заснет, то так сказать, данное средство его разбудит. Ну и, наконец-таки, агентам, я думаю, что скоро будет внедрена технология блокчейн, Американская компания SpaceX запустила 24 спутника для того, чтобы эту технологию уже иметь. Она позволит сократить расчеты между агентствами и авиакомпанией с 14 дней до 25 секунд. Вот. Исчезнут очень много проблем у агентов, которых я имею честь представлять.